Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Меликов Низам. Сегодня я буду собирать флористическую композицию со свечой. В данной композиции я буду использовать материалы. Значит, Нобелес у нас, игрушки новогодние, шишки. Значит, такие вот пенопластовые штуки от Ланды. Ланда приходит тут листья и апельсин. Значит, сейчас расскажу вам по поводу технической составляющей, как я изготовил данную конструкцию. Значит, в основе лежит брусок 40 на 60. Мы его покрасили, потом задекорировали, значит, король. Это у нас проволока медная. Там. 1,8 или 2, здесь, значит, 4 проволоки, задекорировал я алюминиевой вот такой вот проволокой в цвет и получилась вот такая вот основа для нашей композиции, значит, буду делать так называемый шашлычок, вот, значит кончики оставил под углом 45 градусов чтобы хорошо нанизывалось и начну я с пачек листьев значит листья у меня есть разного размера есть побольше есть поменьше значит начинаю я с больших и делаю такие пальчики пальчики листьев значит мне нужны Сделаю несколько штук, здесь кончики я буду открывать. такая вот у меня получилась флористическая композиция со свечой, значит, что самое главное, это устойчивость свечи, да, как вы видите, свеча абсолютно устойчиво стоит, я могу крутить, перемещать, и устойчивость сохраняется. Момент с материалом. Значит, материал здесь в основном мы использовали, которые собрали в лесу, либо на улице. Огромное спасибо моей мастер-группе флористов, которые мне помогли сделать заготовки и сэкономили мне массу времени. Благодарю вас, то, что были со мной. Для меня очень ценно помогать и развиваться вместе с вами. Если данный урок, данный видеовыпуск был полезен для вас и вдохновил вас, ставьте лайки, пишите комментарии, с удовольствием отвечу на все ваши вопросы. Значит, данная композиция является стартом для рождественской флористики в моих выпусках. И отдельно для рождественской тематики я запустил онлайн-курс, который будет публиковаться только в открытой группе ВКонтакте. Ссылку на данную группу вы можете найти в комментариях. До скорых встреч, друзья!